Это самый лучший проект. Это гостиничный комплекс, где у нас самое главное подписан официально договор с мировым ательером. Море у нас будет видно именно вот так, друзья. Это только третий этаж. Третий. Вот здесь будет возводиться насыпной остров Яхтенная Марина. Ценник у всего этого кластера взлетит в разы, друзья. Надежно, достойно, красиво, аккуратно. Друзья, я вас всех приветствую. Вы на нашем канале агентство Сочи ДВ. Меня зовут Иван Колосов. Вы только послушайте, как поют птички, какая на улице чудесная погода, солнышко светит. А какие у меня видовые характеристики, сейчас я вам покажу, и вы скажете, да, да, это самый лучший проект. Это гостиничный комплекс, где у нас самое главное, подписан официально договор с мировым ательером. Не переключайтесь, не отключайтесь, я вам покажу сейчас самую актуальную, лучшую информацию. Где я нахожусь? Уверен, вы догадались, я в Хостинском районе приехал на наш мега-крутой, гигантский проект «Ромада Бай Виндом». Это территория с 4,5 гектара земли. Давайте, как говорится, повторение мать учения. Все из вас прекрасно знают, кто-то не знает. Сейчас покажу, что это у нас за проект. Друзья, видно? Море. Голубое, прозрачное, лазурное. Вот он наш комплекс. Возводится. Заканчивают с этой стороны э, фасадную часть. Остекление закончили на все 100%. Э, сейчас обойдем с обратной стороны. И давайте посмотрим, что у нас здесь красивого. Люльки стоят так. А как мне, друзья, подобраться? Постараюсь как-нибудь вам показать проблематично. Вот он наш комплекс. Фасадная часть закрывается фасадом. Супер. Мега супер. Давайте посмотрим, где у нас будет входная группа, друзья. Вот он вход. Здесь у нас будет зона ресепшена. И мы такие... Добрый день! Добрый день! И мы такие заходим и посмотрим, что же у нас здесь будет на нашем проекте. Смотрите, какая огромнейшая люлька, но я сейчас обойду. А я-то вам приехал показать не люльку, я вам приехал показать все самые актуальные новости. И дать самые лучшие цены здрасте. здрасте так друзья мои друзья давайте мы прогуляемся по нашему комплексу все завалено зона лифта лифт раз, лифт 2 э, лифты бесшумные так друзья мои а давайте э, я попробую прогуляться нет я думаю нужно нам подняться на этаж выше и покажу Что за красоты, что за территория И что у нас здесь будет вообще На данном На данном нашем проекте Так, друзья, я нахожусь На третьем этаже Если кто-то из вас хочет Посмотреть видовые характеристики У нас на третьем этаже То я вам могу их показать Как будет выглядеть Ваш номерной фонд Как будет выглядеть ваши виды Сейчас мы зайдем в какой-нибудь что-то все закрыто, все закрыто, а давайте вот в самый вот этот угловой номер зайдем и посмотрим, как мы с третьего этажа, друзья, будем здесь наблюдать море, море у нас будет видно именно вот так, друзья, это только третий этаж, третий, здесь у нас будет наша, а, наш пляж, да, по протяженности полкилометра, Наша придомовая территория, общая территория, огромная, 4,5 гектара земли. Но давайте мы будем наш обзор проводить не с третьего этажа, а поднимемся на несколько этажей повыше. И я вам дам всю самую актуальную информацию, то, что вы знали, то, что вы не знали. Повторение мать учения, поехали посмотрим. Итак, друзья, мы находимся с вами на восьмом этаже, угловой номер 3 световых точки. Мне этот номер безумно нравится. Посмотрите, у него уже стены оштукатурены, отшпаклеваны, заведены коммуникации. На полу лежит у нас стяжка. И вот такой у нас ядрен, батон, шикарный вид. Сейчас мы откроем наши... Так. Как оно? Остекление. Вид, да? Ой. Все побережье Черного моря. Ладно, друзья, мы приехали совсем по другому вопросу. Комплекс. Давайте вообще за сам комплекс поговорим. Пока я иду по местам общего пользования, по коридору, что могу сказать. Давайте все плюсы, все минусы. Территория 4,5 гектара земли. Огромный проект. Три корпуса 12-этажных, два этажа паркинга в каждом комплексе. Целая куча бассейнов, спа-зоны, э, ресторан шведского направления в первом корпусе, во втором, в третьем. Все в ресторанах. <coughs> Самое главное, многих мучает вопрос, вопрос сдачи. И кто будет все-таки управлять всем нашим проектом, да, всем нашим комплексом. Друзья мои, могу сказать, что в первом корпусе э, подписан официально договор с миром отельером Ромада Бай Виндом. Кто будет им управлять? Управлять управляющая компания Zond Hotel Group. Официально договор подписан. У нас просто выкуплен, выкуплена франшиза на использование товарных знаков бренда. Да? Застройщик, когда полностью сдаст этот комплекс, весь этот проект, все это здание да, вот этот, будет огромными-огромными буквами вывеска РАМАДА. Вы все прекрасно знаете, тот, кто не знает, тот, кто в теме, тот, кто только начинает изучать, что проект Ромада, он входит в топ-3 самых дорогих э -э, гостиничных комплексов да, по всему миру. Есть более 9000 разных проектов по всему миру. Что вам дает, э -э, какая, так скажем, <coughs> лояльность есть, если вы собственник Ромады? Вы можете э -э, бесплатно... Проживать неважно в каком проекте по всему миру, их более 9 тысяч проектов. Минимальная цена на сдачу это будет от 20 тысяч рублей. Друзья мои, на сегодняшний день такой комплекс, как Алиан, у нас сдается. 26 тысяч рублей у нас сегодня апрель месяц не сезон, у нас в межсезонье. Представляете, здесь огромный гигант, 28 квадратных метров минимальной площади. Что у нас будет на всей основной территории? Давайте я вам покажу, чтобы не было у вас вообще абсолютно никаких, друзья, вопросов. Вопросы сразу же отпадают. Комплекс 1, корпус 2, корпус 3. Огромная, большая территория, 4,5 гектара земли. Главное административное здание, где будут проходить конгресс-холл, конгресс-залы, да, все конференции. Э -э, люди, которые будут приезжать именно <клевизировать> от больших организаций, где они будут заселяться, понятно, будут заселяться в Ромаде. Управлять всем проектом будет э -э, управляющая компания Zond Hotel Group. Э -э, вот эти два корпуса будут под э -э, брендом Marina Garden. Управлять ими будет Zont Hotel Group. Здесь будет управлять Zont Hotel Group под брендом ромада Здесь наверху, у нас чуть выше, будет возводиться большой спа-центр на тысячу квадратных метров. Многие задают вопросы, спрашивают, почему первый корпус так медленно, долго строится, возводится, а второй, третий уже построен, друзья. Дам вам немножко ответ на ваш вопрос. Этот проект вот эту половинку два корпуса строит застройщик еврострой он входит в топ-3 самых масштабных застройщиков по всей россии но на его плечах в добавку да и, так скажем ему в нагрузку идет реконструкция капиталь... не реконструкция капитальный ремонт основного корпуса спа-зоны и всей придомовой территории всего благоустройства застройщик который эм... Возводит, да, и доводит до ума Весь вот этот первый корпус ромада Ему нужно только довести ромаду Что у нас здесь? У нас будет здесь входная группа Заливают лестницы Здесь будут лифты стоять Сильно близко не подхожу Потому что, конечно, высоты я чуть-чуть побаиваюсь что здесь могу сказать? Территория будет общая, одна Собственники с третьего корпуса, со второго корпуса, с первого корпуса Могут пользоваться спа-зонами, бассейнами Проводить конференции, гулять по территории Будут площадки, зоны отдыха, тропа Теренкур, Свой собственный пляж, полкилометра, друзья Все собственники, которые здесь есть на этом проекте да, Могут пользоваться полностью всей этой наполняемостью Давайте скажу так. Расчет доходности и цена. Друзья, конечно, в первом корпусе, где у нас подписан договор с мировым ательером, цена будет, конечно, на сдаче в разы больше, чем все-таки у нас второй-третий корпус под брендом Marina Garden. Кто такой Marina Garden? Это, это новый какой-то проект. Просто придумали ему название. А так будет называться Marina Garden. Почему? Потому что... А -а -а. Прям напротив Вот здесь будет возводиться Насыпной остров, яхтенная марина Кто его будет возводить э -э, С большой долей вероятностью 80% даю, что застройщик Еврострой и будет Возводить яхтенную марину Ценник у всего этого кластера Взлетит в разы, друзья э -э, Надежный этот проект Давайте вот так, друзья э -э, Надежный это проект Да, максимально надежный Здесь мы можем, так, второй, третий корпус, мы можем зайти по договору купли-продажи сразу же из проу-счета, полная сумма в договоре, в ипотеку рассмотреть. В первом корпусе мы можем рассмотреть только совсем по другому договору. И в ближайшем будущем, буквально у нас осенью, будет проходить ипотека, и ценник взлетит сразу же в разы. Давайте еще какие актуальные новости. Актуальные новости. Сколько будет? Смотрите, второй третий корпус, где будет у нас Марина Гарден, сколько будет цена? Минимальная цена, я думаю, что 15 тысяч рублей в сутки, это будет минимальная цена, потому что сам проект, сам комплекс, застройщик его возводит. Под 5 звезд, бассейны, спа-центр, медицинский центр, детские площадки, зоны отдыха Будет наполняемость максимальная Поэтому, друзья, понятно, что бренд, он все-таки дает нам больше ликвидности Больше альтернативы Больше, знаете, каких-то своих, вот, скажем, деталей лояльности да, Но не забываем ни в коем случае, что весь этот проект будет сдаваться. Я не могу так солнце ярко светит. Можно, друзья, я надену очки, и мы дальше с вами продолжим. А весь этот проект будет сдаваться, заполняться полностью весь. Управляющая компания будет одна на всю территорию, друзья. Это очень важно. А, ну, это, наверное, знаете, это я вам пример приведу, а, как... Ну, соковыжималка, пусть она будет одна Redmond, а другая будет какая-нибудь китайская. По факту она выжимает, по факту функции выполняет одни и те же, и конечный результат у вас получается, вы пьете вкусный сок. Точно так же будет и здесь. Надежно, достойно, красиво, аккуратно, наполняемость, вся эта придомовая территория, застройщик Еврострой. Если посмотреть, как он возводит комплекс «Сочи парк», да, очень красиво все светится в подсветке, все нарядно, все аккуратно. Кстати, за подсветку, друзья, на первом корпусе э, Ромада э, уже устанавливают подсветку более 10 тысяч500 разных светодиодных лампочек, которые будут передавать э, незабываемую красоту надпись подсветку да, в вечернее, в ночное время. То есть наш проект Ромада будет светиться вообще издалека. На сегодняшний день весь гостиничный, весь хостинский кластер, друзья, я не знаю, видно, камера передаст, не передаст, проект, да, 4,5 гектара земли, два корпуса Марина Гарден, и вон вверху возводится еще один, друзья, проект, гостиничный комплекс. Тоже под брендом будет Marina Garden огромный. Поэтому весь вот этот хостинс и сейчас кластер, он полностью весь застраивается гостиничными комплексами. Что у нас, друзья, будет? Э, море. Э, буквально 10-15 минут езды максимум мы попадаем в самый центральный район города Сочи. В каждом корпусе парковочные места. Два этажа паркинга, друзья, не забываем. Э, пойдет новая дорога да, на Красную Поляну. Друзья, пойдет новая дорога на Красную Поляну через село Голицыно, через Красную Волю на Красную Поляну. И между селом Голицына и Красной Волей да, у нас будут гольфполя возводиться. Мы будем проезжать огромнейший комплекс, который у нас возводится сейчас в Хосте. Это Марина Гарден. Отдельно стоящий проект, огромный, на территории 9 гектаров земли. В общем, всю информацию, которую хотел вам изложить, донести, ну, постарался... Постарался вам ее дать. Все те собственники, которые зашли в проект Ромада в свое время, у вас цена растет. Подождите немножко, когда будет выход на договор купли-продажи, ваша цена заоблачно сразу же вырастет. Когда будут сдаваться все эти корпуса? Весь проект будет сдаваться одновременно. Никто по очереди сдаваться не будет. Один корпус или второй, или третий. На всей территории 4,5 гектара земли будет сдаваться одновременно Работ еще на самом деле много Но в течение, скажу, что в течение, в течение года они полностью все это закончат Посмотрите, друзья, какая красотища Стадион Фишт, побережье Черного моря у нас Вот она стоит, наша морская симфония Здесь у нас будет проходить новая трасса через село Голицына на Красную волю, на Красную поляну вот такая у нас шикарнейшая территория. Свой пляж, вот наша первая Буна, от Буны до Буны, да, протяженностью полкилометра. Это наш собственный пляж. Друзья, ну очень красиво. Мне безумно нравится этот проект. Вот он, пляж. Буна, Буна. Вот эта вся территория. Все собственники а, могут пользоваться пляжем. Что еще могу дополнить, сказать? Если кто-то еще думает, в какой проект зайти, надежность, важность. Друзья, если у вас есть наличные, пусть небольшие наличные, вы позвоните нам, напишите нам, мы дадим вам беспроцентную отсрочку, рассрочку до конца, до ввода в эксплуатацию всего этого проекта. Но вы зайдете в надежный проект. Вы зайдете в первый корпус, где официально подписан договор Ромада -Байвиндом. А Многие задают, задают вопрос, а вдруг Ромада уйдет? Никто никуда не уйдет, потому что эта франшиза, она выкуплена, друзья. И как только здесь будет проходить ипотека, ценник будет сразу же в разы дороже. Ох, какое у нас солнышко, даже не могу глаза открыть. Посмотрите, друзья, посмотрите этот вид И когда полностью сдастся весь этот проект Потом А потом вы будете говорить Блин, а почему же я не зашел в этот проект Вот этот масштаб Посмотрите, красота Эти все здания В едином стиле, в одинаковом Один проект Скоро здесь будет благоустройство Можно спуститься будет И через вот этот дублер вы попадаете на свой собственный пляж Шикарно, круто если вкладываться, если инвестировать, то только в проект Ромада Байвин. Но это большой проект, три корпуса. Тот, кто хочет рассмотреть в ипотеку сразу же и выходить на договор купли-продажи, пишите, звоните, друзья, пойдемте в Марина В два корпуса, которые на этой территории. Тот, кто хочет с подписанным мировым ательером, международником, Пишите, звоните, дадим вам самые лучшие условия. Друзья, давайте подводить немного финалочки. Что могу сказать за данный комплекс? Самый лучший проект. Самое главное, у нас подписан договор с мировым отельером. Это очень важный фактор, важный момент. Где у нас есть еще договора с международниками, друзья? Только Ромада Байвиндом и Рэдисон Collection, который находится в центральном районе города Сочи по улице Виноградной. Все, остальное, друзья... А, ательеров международников нет нигде в городе Сочи хотите надежный проект, хотите выгодный проект и выгодно получать пассивный доход друзья, вам только в ромада хотите а, в ипотеку, без ипотеки, а, безналичный расчет с возвратом НДС, друзья а, хотите в рассрочку, про-, а, отсрочку, беспроцентную и просрочку тоже, друзья, как говорится Пишите, звоните нам, дадим вам самые лучшие условия. Мы дадим вам те условия, кто в этом городе Сочи не даст абсолютно никто. Меня зовут Иван. Я стараюсь показать для вас все самое лучшее, самое актуальное. И скоро настанет тот час. X Все те собственники, которые приобрели проект комплекс Ромада, я вас поздравляю, друзья. Скоро, абсолютно скоро этот гигант сдастся. Аналогов в городе Сочи такому гиганту нет. Всем пока.